Песня имеет странное название ⁇ Летчик ⁇ Я летчик М2. Ну, есть 122 М2, М3. Почему не может быть летчика? Это третья уже вообще модернизация. И там тоже в скобках написано ⁇ модернизация ⁇ Потому что, ну, действительно, я вот на свое 55-летия здесь будет концерт. Я, может быть, даже спою ее в самом первом варианте, где про «Военторг», о котором много, многие уже не помнят. Потом менялось и так далее. Однажды на 55-летие Виктора Николаевича Бондарева, когда эту песню спел, Сергей Кужугетович Шойгу, который там присутствовал, он «А, ну что это там, про квартиры у нас есть?» Вот. Действительно, времена меняются. И, как говорил Высоцкий, моя песня «Что хочу, то делаю». Я, конечно, не Высоцкий, но я тоже что-то мне, хотя в этой песне все время менялся третий куплет все остальное как бы оно как и было еще что это фурош я летчик красивая форма лампас голубой Тут даже завы кто-то порвой я летчик и звука турбин на земле лучший звук. А мой самолет это мой верный друг, я летчик. Мне хочется в ней до летать. За это готов я пол жизни отдать. Я летчик. Ни черту а не боя душу продал, не кажется от рождения летал. Я летчик. Я так это небо безумно люблю, и мне без него не прожить даже хмурый денечек. Я там в облаках нарисую петлю, вираж, заверну горку, сделаю бочку, я летчик. Пуская перегрузка предали, стерплю, но небо родное предать Я век не посмею. И землю я тоже, конечно, люблю, но только когда не по ней, а на дне Я летчик. Темнеет в глазах на крутом вираже и давит на сердце мне несколько же. Я летчик. без весь в поту можно просто отжать. И кто вам сказал, что несложно летать? Я летчик крыльями смерть по праве стальной Она поднимается в небо со мной Я летчик Вы продолжает планета гореть Значит я снова, я должен лететь Я летчик Я так это небо безумно люблю И мне без него не прожить Даже хмурый тенечек я там в облаках нарисую петлю, вираж заверну, горку сделаю, бочку, я летчик. Пускай перегрузка придавит, стерплю, но небо, родное, придать я вовек не посмею. И землю я тоже, конечно, люблю, но только когда не по ней, а над ней, я летчик.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 Спасибо. Вот такой набор. Спасибо. Кстати, я скажу, что а, расставить песни а, вот в той последовательности, в которой они есть, тоже непростая задача. Не знаю, для меня это всегда сложно, но вот оно получилось так, как оно получилось. А, это все можно приобрести вот там. Сегодня же так ну, удалось, выложено на всех музыкальных площадках интернет, ну то есть там Apple Music, Яндекс.Музыка и так далее. Это, ну, это...